Это максимально странное и непонятное видео, я не знал, стоит ли делать вообще данное видео, но материал есть и даже есть некоторые забавные моменты, поэтому решил что-то слепить из этого. Коротко введу в курс дела, в эпике недавно раздавали игру Evil Dead The Game, Просто народе злой дед игра. Так вот, мы с моими друзьями дбдшерами решили зайти посмотреть что это такое и с чем это едят. Я перед этим уже немного поиграл и чуть-чуть разобрался что делать, а вот мои друзья еще только учатся играть, а кто-то вообще запустил игру в первый раз. Сама игра это подобие ДБД только вместо мана тут демоны а вместо сурвов а нет не вместо. место сурвы тут сурвы геймплей тут прост нужно на трех локациях собрать части карты после чего захватить листочек и клинок который будет дефать ман и максимально нам мешать после успешного захвата нам нужно уничтожить так называемых темных и потом в течение двух минут защитить некрономикон и тогда сурвы считаются победителями вроде как рассказал все что нужно Всем приятного просмотра, мы начинаем. Ну все, готовы трахать? Мама. Я. Yeah. Yeah. Я готова принимать. Чисто унижать его. Макс, мне кажется, сейчас и будет унижать, потому что он целый день задротил. Я два дня задротил. а это не Сегодня и вчера еще. Мы тогда руины, Макс. А ты сделай за нас всю работу, ладно? Не, я как раз со буду стоять. Принимай себе сейчас, какая. Ну. Человек сиша. Завидно, завидно. Гидите сюда. Вот да для эти вас Беленькие, беленькие, беленьки, это мы. Так я шприцули возьму. Вы мне да. скажите, беленькие это мы? Да, беленькие да, это мы. Да. Все остальные враги, пизди Ладно, не пизди. Убегай. А да нет, максимум я не буду, он сейчас пызлует. Конечно. Мне же надо будет выжить. Уровень страха растет, когда я в одиночестве. Зайки, пожалуйста. О. Cut, а я посох нашел. Нормально. Посох? Вы смотрите ]hip. на статы hey. оружие. На статое оружие, смотрите. Чего? Ничего. Просто мне было интересно, но чего ж нет? Я тебе чего, терпило, блядь? Еще раз повторять тебе. Ой, ой, ой, блин, страшно. придержал. Не, аж прицел в руках, аккуратнее. Ася, почему ты один бегаешь, бежал? Так и честно. Я утраюсь, блядь. Мы вообще, по-моему, не просторно. Мы просто блеск какой-то бежим. Ой, я нашла какую-то коробку. Вот яс, тебе надо вот по этой территории пробежаться, найти карту. А, я с Максом, да, бегаю? Макс. Я даже да, не... Это же а не то, тимптория. а... А, ну, блядь, да. Какие-то личности, короче, у нас происходит. Да, да. Именно так. Я какой-то, короче, туннель изобрела, я не знаю, что здесь... Генераторы, где у них генераторы? Какие генераторы, блядь? Здесь их нет, знаешь. Генераторы, а она пришла тени у, у, у меня есть, короче, этот, а, часы, гибкость, ура. И кошка, кошка, кошка. Кс -кс -кс. Макс! Макс! Макс! Макс, Макс! А, урон по своим Макс! Да. А, нет урон по своим нет Блять, умри! У меня ман рядом. На свету постояла. Здесь вам еще патроны. Не Забывайте есть. на свету стоять, пожалуйста, ребят. Да, да, у... у меня кастов, вообще нету страха, кастов. типа. Тем более мы через, через панель шли, там вроде светло было. Нету меня тоже страха нет. Без Если урон больше, чем у тебя, подбери его. Кого? Там у кого-то nice. инфаркт. Слышали? Слушай, а если они на меня нападают, это значит, что ман со мной, что ли? Нет, они просто могут на тебя нападать. Они на всей карте есть. Понял. Ман — это когда у тебя звуки такие будут там рычащие рядом. Ну специфичные mm -hmm. такие, типа. О, oh, я мечтаю штамповать. Все, я нашел карту. Бегите к следующей локации. короче. Uh -huh. У меня ман. За десять ладно, нормально. Дурацкий. Я... я не знаю. У нас, наверное, этот просто. <смех> <смех> Блин, надо... Кос костёр где-то да, да. Давай, я Давай, я Давай, я Давай, я тебе надо... я надо... Так, ну я уже один раз манат пиздил. Он слабенький? Ну такой, он неприятный, он душный очень. Это, по-моему, этот, который ядом бышный. Да, нет? да, он очень да. душный. А, Все, он от меня ушел. А, окей. Сейчас к нам скорее всего придят. Скорее всего. Ну, он меня видел потом. Ясик, ясик, ящик! А. Ящик за тобой, за тобой! Нет, он у меня опять. Ты душнила <реш> я его в <реш> раз отпиздал. <реш> Что он не знал? На, на на <сих> у, у нас. Нет, он у меня. Да ну, нет, у нас. О, у нас. Да я с ним вернусь третий раз уже. <реш> Врасть, <реш> он у меня. Это <реш> Смотри, там внизу написано слева, типа лучше он или хуже. Все, третий раз его убил. Все, я веду к вам мана, короче. Я занимался с ним один бит. Мне нужна помощь. Так, ну я все карты пищу собрал. Ладно, не все. Я сяду нашла. Да, блядь, ман опять у меня? Да ты б сон, А ну, получается, как-то. или так? Я не ну, знаю. Вообще не знаю. Ну чё? Ай, Нет. Заблевал меня, Шейте тогда туда. Это а было вон. сложно. Бля, там я еще месяца. Я напрягаюсь. Да, блядь, опять ман. Да он опять меня душит. Ну ты достал, чё, отстань. Пять раз он убивал. Сука, сука, меня. Паразит. Мерзкий. Сука, умри. Когда противник красным обводится, это значит, нет, что ман сидит. Да ман только меня душит, он затрафал. Наверное, я понял, пуль... что да. Он меня с самого начала кошмарит. Мы все тут? Это ман. Это босс. Это босс. Это босс. Блин, у меня нет силы. У меня тоже Поднимите меня. Поднимите, приняйся. Сейчас меня еще надо будет поднимать. Я пытаюсь что поднять. Выводить? Поднял. силы там, не было, что ли, у вас, Поднял. блядь! Нам надо поле отпиздить. Кого? Не надо полю бить, зачем? Он в нее вселился. Кого да он вселился, блядь? Красная он. Вот красная хуя. Это он! Да. красная хуя, это мы его изгнали. Блять, ман опять восемь Тебя атаковать сейчас будет. Я тебя прикрыл, Маш. У меня босс. Вот босс. У Бейте, бейте и убейте! I can. I can. Как вы уже поняли, мы сдохли и проиграли катку. А также ролик подходит к концу. Если вы хотите еще видосики по злому деду, то подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и ставьте лайки. Тогда я увижу, что вам интересно и постараюсь собрать людей, чтобы записать еще. А пока всем хорошего настроения, всем удачи и пока-пока.